Механическая структура. Механическая структура манипулятора. Значит, мы поговорили вот как бы, ну, такую теоретическую часть. По механической структуре. Значит, понятно, что она включает вот те компоненты, которые создают движение и обеспечивают взаимодействие с внешней средой. Значит, что к ним относится? Первое, это механические передачи. Ну, наверное, про передачи мы поговорим, чтобы не, не разрывать. У нас там 10 минут осталось завтра более подробно, какие они есть, у, как, у кого какие преимущества, недостатки, кто где более активно применяется. Это схваты различные рабочие органы. Это а, тормозные уравновешивающие устройства. Ну, направляющие механизмы, Выборки мертвого хода, ну, наверное, мы на них не будем останавливать. Сейчас это уже как бы... Да, и звенья, конечно. Вот здесь я еще свое время звенья упустил. Так, давайте передачи мы пропустим. Значит, ну, давайте вот начнем а, с уравновешивающих устройств. Значит, пометьте себе, а, уравновешивающие устройства... Значит, какую основную задачу они решают? Вот смотрите, у нас с вами вот есть вот это третье звено, да? И у нас есть привод, который это звено перемещает. И дальше что мы сталкиваемся? Вот, вот у нас звено в этом положении. У нас привод тогда должен, по идее, компенсировать, значит, создавать момент, чтобы компенсировать момент, создаваемой силы тяжести звена, да? И к тому же еще поворачивать звено. А если мы, например, вот в этом положении при, приведем его, то выйдет, что здесь вес звена уже проходит вектор э через ось силы тяжести, то есть как бы это компенсировать не надо, да? И как бы здесь мы по идее обошлись бы приводом меньшей мощности. То есть выходит, что вот в этой ситуации э Часть мощности привода, она, ну, назовем так, является паразитной. Она На самом деле она не нужна, она является излишней. Да? Вот. То есть, э, и то же самое вот здесь по второму звено. Да? То есть, вот если я его, например, вот так вот вытянул, вы представляете, какой здесь возникает момент действия сил тяжести. Вот. И для того, чтобы привод не перегружать, потому что большой привод, это, во-первых, ну, как правило, это дороже. Потом он обычно, ну динамику у него похуже, он зачастую менее точный, вот, потому что, ну тяжелым тяжелее управлять, да? Значит, поэтому, ну пришли к такой идее а, компенсировать действие силы тяжести. Значит, один из способов, а, ну применяются основных два способа. Значит, помните себе а, смысл вот этого действия. Это первое, это снижение нагрузки на двигатели. Снижение нагрузки на двигатели, потому что и ну, ну понятно, да. снижение нагрузки на двигатели. Использование двигателей меньшей мощности. Улучшение динамики и повышение точности движения. Ну понятно, да, что движение там с точностью в 1 мм нам легче сделать мышцами пальца, да, чем, например, ногами обеспечить. Хотя вроде и то, и то может эту задачу решить. И а, к решениям пришли к двум. Одно решение. Вот оно видно вот здесь на примере третьего звена. Вот эта привода, вот эти черные, это привода вот этих. 4-го, 5 и, как правило, еще 6 но ну, здесь его нет, но на самом деле обычно и 6 звено. Да? И вы видите, они вынесены вот сюда. И на самом деле это тоже создает определенные конструктивные проблемы, потому что вам приходится движение передавать отсюда сюда. Но, то есть их, по идее, можно было расположить здесь, потому что здесь, ну, видите, вес маленький уже, то есть тут уже они сравнительно небольшие, но... Их специально вынесли вот сюда для того, чтобы они своим весом как бы были противовесом веса третьего звена. Понятно? И второе решение, вот вы видите вот эта вот черная штучка, ну, когда к живому роботу подойдете, она лучше видна, значит, применяется обычно, Ну, это обычно на втором звене, значит, тут стоит специальная пружина и система рычагов, которая... Когда вот у вас звено в вертикальном положении, то ну, пружина практически без противодействия находится. Когда у вас звено вытянуто вот так или вот так, то пружина сжимается таким образом, чтобы противодействовать, ну, компенсировать частично действие силы тяжести пружины. Понятно? Значит, ну давайте запишем применяемые решение. Применяемые решение — это а, пружинные уравновешивающие устройства. Ну вот как пример, вот здесь вот хорошо видно, да, вот вы видите, это вот хвостовик а, второго звена, вот вы видите, к нему такой шток прикреплен, а это уже пошло первое звено. И вот у него вот это вот такой ящик, а, ну там внутри пружин просто это защищается, чтобы пальцы не сывали. Значит, применение пружинных уравновешивающих устройств, ну, в скобках пометьте, на практике как правило на втором звене они крепятся и специальная компоновка а, манипулятора, ну, а, а, в скобках пометьте расположение приводов в противовес весу звена, расположение приводов противовес весу звена, вот там наверху вам должно быть хорошо видно, вот как раз четвертое, пятое, 6 звенья, хотя вот еще раз конструктивно там целая проблема, как передать это движение дальше. Да? Но ее решают, как вы понимаете, но вот вызвано это чисто вот этой а, проблемой. Так, а, значит, теперь давайте о самих звеньях. А, это тоже механическая часть. Значит, о самих звеньях, скажем, а, звенья, как правило, применяются... А, ну понятно, металлические, да. А, значит, что важно? Вот внутри звенья обычно цилиндрической или близко к цилиндрической формы пустотелые, потому что у них внутри проходят а, всевозможные кабель-каналы. Значит, помните себе, что звенья, как правило, около цилиндрической формы пустотелые. Внутри них расположены кабель канала, или вот, как в случае третьего звена, вот, как я говорил, передачи, которые отсюда движение вот сюда передают. А, отметьте, пожалуйста, что а, значит, а, ну, одной из таких новых тенденций является попытка использования звеньев из новых материалов ну, вот, а, на базе углепластиков. Ну, правда, вот до серии я, я лично не встречал вот серии на такие. Не знаю, вы встречали? В, иде, а, в идеале а, идеальный двигатель для нас он должен иметь бы по идее такую характеристику, что независимо от того, а, какие обороты мы с вами имеем, да, выходной момент вот будет постоянным. Но таких двигателей вообще не существует. Нет, в природе каждый из них в зависимости от типа двигателя, он имеет определенную вот эту вот моментную характеристику. Да, если мы берем, ну мы более подробно, когда вот, наверное, весной где-то будем про мобильные роботы говорить, мы немножко чуть-чуть затронем, что если мы там берем двигатель внутреннего сгорания, она вот какая-то такая, да, что вот на низких оборотах. Ну, кто машину водит, он знает, да, что вот если там газу не дать, ну, заглухнет машина. Вот, что на низких оборотах момент очень маленький, потом вот очень хороший как бы, такой участок. Вот, но нам же надо иногда и медленно ехать, правильно? Роботу иногда манипулятору надо медленно двигаться. И а, в электрических приводах та же самая ситуация. Вот, поэтому одна из причин, а, одной из а, важных а, причин применения передач действительно является изменение моментов, да? потому что а, скорость вращения двигателя, может быть, для, а, например, который нам в принципе подходит, достаточно хорошая, э, слишком высокая, и нам надо ее снизить, потому что нам иногда надо медленно двигаться. Или, например, момент, который выходит с двигателя, он а, низкий, и мы большой вес а, не можем переместить, и тогда мы ставим а, передачу, редуктор для того, чтобы значит получить ну, требуемый момент, да, ну и там еще на самом деле есть проблемы с управлением, когда у нас есть редуктор, то нам легче управлять таким двигателем. Так, еще какие э, причины? Значит, сказали раз, два. Опять вспоминаем автомобили, опять вспоминаем коробку передач. Когда еще она нам нужна? Значит, мы сказали изменять там скорость, да. Еще какие случаи? Это для чего? Это облегчает, во-первых, вращаемость колес, <связываемость> <связываемость> и очень еще трату бензина. Тем выше, тем меньше расходы. Да. Бензина. Но это все-таки вот изменение скорости вращения, да, то есть вот передачного числа между входом и выходом. А еще смотрите, а задний ход. Ведь мы имеем какую здесь специфику? Двигатель внутреннего сгорания, он крутится в одну и ту же сторону, а да? нам иногда надо двигаться ну, в другую сторону. Да? Поэтому еще одна из причин, вот, когда мы используем а, передачи, это изменение направления вращения. Ну и еще один, ну если есть какие-то идеи, я как бы сразу скажите или я сразу напишу. Значит, смотрите, и еще проблема такая. Мы с вами говорили, что в принципе, конечно, в основном всегда в роботах степени подвижности, не всегда, в большинстве случаев они перемещение угловой. да. Двигатели, подавляющее большинство электрических двигателей, которые применяются в составах робота, это двигатели вращения. Но иногда нам надо получить поступательное движение. Вот помните та самая седьмая ось, про которую мы говорили, да, что мой робот, как бы, чтобы он мог двигаться параллельно конвейеру. Есть двигатели, которые обеспечивают сразу поступательное перемещение, но они являются достаточно дорогостоящими и, скажем, ну, ну, редко применяются. Вот так вот. Применяются, но, но все-таки редко. Поэтому, как правило, вот еще одна из... Роли вот таких передач – это преобразование вращательного движения в поступательное, но иногда наоборот, соответственно. Ну и теперь как бы в это все вывезено в цивильном виде. Вот, значит, итак, передача движения на расстояние. Помните, мы с вами говорили, почему вот это важно понимать? А, потому что вот сейчас мы будем рассматривать там с вами около 10 передач, каждая из них имеет свою нишу, и она не просто так, что их вот существует там 10, и все а, 10 когда-то где-то применяются. Вы как инженеры должны понимать, раз здесь стоит передача, значит здесь стоит такая-то задача. Или если вам надо решить задачу, сюда можно применить такую-такую-такую передачу, да? Значит, помните, мы говорили вчера про уравновешивание, мы говорили, что двигатель расположен вот здесь, да? а привода, вращающиеся вот здесь. Да? Значит, соответственно, Вот как раз одна из ролей передачи, это передать движение отсюда, вот сюда. Значит, Итак, передача движения на расстояние, изменение направления движения, изменение скоростей и моментов. Так? И еще один момент, иногда применяется, это создание нереверсивности движения. То есть, конечно, традиционно в, в промышленных роботах сейчас Обычно звенья имеют реверсивные передачи, то есть, ну, грубо говоря, если я нажму, она будет прокручиваться вместе с двигателем, ну, есть тормоза у меня отпущены. Вот, но ну, вы должны понимать, что одна из задач, которую вам может решить передача, и, опять-таки, это определенный класс передач, увидим через 3 минуты, это создание нереверсивности движения, да, что я, например, нажимая на звено, у меня двигатель не будет вращаться и звено дальше перемещаться не будет, да, вот такие передачи есть. Ну и теперь давайте, значит, это называется явление самоторможения. Ну и теперь давайте а, пройдемся более подробно по а, самим передачам. Значит, самый такой, ну как бы классика, самый а, простой вариант, это зубчатые передачи. У вас имеется а, обычно два как, таких вот зубчатых колеса, еще шестерни называют, вот. и, а, как вы видите, они отличаются по размеру, а зубья у них на самом деле одинаковые по размеру зубы, зубья одинаковые, но поскольку диаметр колес разный, соответственно, будет разное количество эм, зубьев на полный оборот колеса. Да? И, соответственно, вот это колесо, если начнет вращаться, оно пока сделает один оборот, то верхнее над ним колесо сделает, ну, например, только полуоборота. Вот. Это самая такая вот как бы простая, самая классика, но с чего все началось, я думаю, что это, наверное, может там в античной Греции уже... Я не помню, кто первый придумал, но, наверное, греки скажут, что они придумали. Вот, значит, это появилось. Значит, что здесь хорошо? Это дешевизна и простота. Да? То есть это вот как бы технологии отработаны. А какие проблемы здесь создаются? А у этих колес не очень высокая нагрузочная способность, в принципе. Да? Потому что если вы будете прикладывать... Ну, вы пройдите сверху, там, может быть, ладно? Вот. Если а, вы будете прикладывать а, высокие моменты через них, значит зубы там могут на, начать выкрашиваться и так далее. Дальше. Вот эти а, передачи обладают довольно-таки большими габаритами. Передаточное число у них не очень большое. То есть понятно, что в теории мы можем сделать а, ну, и один к ста такой. Да? В теории мы можем сделать, но на практике зубчатые передачи обычные, мне кажется, что это там, ну, где-то 1 к 5, да, коллеги? Не, не помню. Ну, по-моему, ну, ну, будем считать до 1 к 10, то есть вот не более того, потому что иначе это выходит слишком громоздкое сооружение. Ну, и понятно, что здесь вот как бы реверсивность полностью имеет место, да, то есть если я начну крутить вот это колесо, то все вернется обратно и будет прокручиваться. Далее. Значит, один из подвидов, давайте только вот так, наверное, Значит, один из подвидов зубч зубчатых передач это конические передачи. То есть, в принципе, идея та же самая, но если там у нас оси вращения колес совпадали, так, то здесь они уже находятся под каким-то углом. Вот так это выглядит. И ну, вот как раз вот в том манипуляторе, я пару раз его упоминал, это раньше был такой классический лабораторный манипулятор PUMO 560, вот такие передачи в том числе стояли. И значит, что мы здесь получаем? Мы получаем вот помимо изменения числа оборотов, мы получаем изменение направле направления оси движения. Да? То есть вот было, например, вот так вращение, теперь мы вот так получаем. Передачное число здесь тоже, как правило, не очень большое. Ну, то есть все остальные недостатки и преимущества от тех передач сохраняются. Ну, конечно, она уже более сложная в изготовлении, вот, поэтому эти передачи ну, подороже, чем вот обычные те, но их, в принципе, прямозубые называют. Да? Вот. И тогда, вот поскольку мы сказали, что нагрузочная способность не очень высокая, то пришли к идее создания косозубых передач. Вот здесь у вас картиночка приведена. Значит, идея в чем? Вот смотрите, когда у вас два колеса находятся во взаимодействии. то нагрузочная способность этой пары колес определяется фактически вот, а, вот взаимодействием двух зубьев вот здесь. Да? Соответственно, это будет зависеть от а, ширины вот этой, ну и, понятно, от, от высоты самих зубьев. Но, а, значит, а, вот что сделано здесь? Здесь, чтобы увеличить вот этот параметр, она как бы закручена, видите, там вот не, не прямая линия, а закручена, и они большей площадью находятся друг в другом в зацеплении. Вот эти передачи, они являются более тяжело нагруженными. Значит, итак, мы имеем а, ну тоже, угловое преобразование движения, хотя они бывают и а, ну, на параллельных осях, более высокая нагрузочная способность, ну, реверсивность, по-моему, сохраняется, и передачное число примерно то же самое. То есть в остальном они, ну, как бы классика. То есть тут а, чего-то другого, а, в принципе, нет. Следующий вид а, передач, которые а, раньше, по крайней мере, я видел, они применялись в структуре манипуляторов. Ну, почему я ссылаюсь на раньше, понимаете, сейчас не все не всегда внутрь уже за, за, залезешь, да? потому что производитель, он ну, старается спрятать зачастую. Значит, это червячная передача. Вот здесь изображена идея червячной передачи, то есть у вас есть, это называется червяк, вот, вал, на котором вот так вот, ну, условно говоря, резьба, ну, конечно, не, не в чисто, не та резьба, вот, к которой мы привыкли, нарезана, да? и есть ответное колесо. И, соответственно, по мере вращения вот этого червяка колесо тоже, оно находится в зацеплении зубья колеса зубьями червяка, и колесо начинает вращаться. Понятно? Идея. Значит, что мы с вами имеем? Во-первых, это угловое преобразование движения, то есть всегда изменяется угол вращения, да, ось вращения. Вот эти передачи являются более, э, э, их можно гораздо более, э, больше нагрузить, потому что здесь в зацеплении сразу, ну вот здесь даже на картинке, видно сразу несколько вот этих гребешков зубьев находятся. То есть они гораздо более э, такие, ну, тяжелую нагрузку могут нести. Они обладают более высокой точностью. Более высокое передаточное число, мне кажется, где-то до 25, до 30. Вот, вот какой-то такой примерно размер. Сравнительно малые габариты. Да, потому что представьте, вот, чтобы сделать большое передаточное число, да, то здесь вот одно дело мы бы здесь еще одно колесо размещали или вот так вот вал. Да, то есть видно, что это более компактно. И вот здесь появляется очень важное преимущество. Это самоторможение. Если, как правило, если вы начнете вращать вот это вот большое колесо, вот этот червяк, как правило, вращаться не будет. В принципе, это зависит от угла витков здесь. Но, как правило, их изготавливают с таким углом, что оно вращаться не будет. Вот по этой причине они применяются вот в системах, которые... Знаете, самый простой вариант? Стеклоподъемники автомобиля. Вот если вы разберете... Ну, раньше вот... В 90-е годы, там, в начале двухтысячных, х это был любимый источник приводов для создателей таких вот университетских мобильных роботов. Потому что это было ну как, дешево сердито. Вот там в том числе стоял вот такой. То есть, у вас, смотрите, стеклоподъемник, вы стекло, если наполовину поднимете и попытаетесь спустить его, оно дальше не пойдет. Вот там стоит, потому что такая червячная передача, самотормозящаяся. И вот в этом ее как бы, определенный. Ну, ну, преимущество, да, и вот это вот ее, еще одна область применения, с которой вы каждый день ну, сталкиваетесь, лифты, да, вот чтобы лифт сам вниз не поехал, опять-таки стоят вот эти червячные передачи, что пока двигатель не запустится, вот эта система опускания лифта, она не должна работать. Следующий вид передач, которые уже немножко отличаются, это шарико-винтовые передачи. Значит, что мы имеем? Мы с вами имеем вот такой винт, а на него надето, ну, в принципе, это можно назвать гайкой, да? Внутри гайки, вот тут вот в разрезе показано, находится много-много маленьких шариков. В принципе, можно было бы просто и гайку обычно одеть, но обычная гайка, она не будет точно работать, потому что там ну, зазоры какие-то, и там вот этот вот мертвый ход, то есть это будет плохо, не точно работать. Поэтому сюда кладут много шариков. Вот вы видите, здесь специальная резьба нарезана, у нее специальная канавка такой вот полукруглой формы, чтобы шарик ровно туда попадал. И когда вы начинаете вращать вот этот винт, то гайка начинает перемещаться вдоль винта. Понятно смысл, да? Значит, шарики эти, естественно, там их, э, это отдельная история, но мы не будем в нее погружаться. Там смазывают, они обычно там с неким натягом. Вот, значит, что мы с вами получаем здесь? Вот смотрите, здесь уже мы получаем преобразование вращательного движения в поступательное. То есть мы на входе можем иметь вращение, а на выходе иметь поступательное, ну, например, перемещение вот платформы, на которой робот стоит. Эти передачи обладают э, довольно-таки высокой нагрузочной способностью, имеют высокое передаточное число, сравнительно малые габариты. А вот эффект самоторможения здесь, э, он опять будет зависеть от э, угла витков резьбы. Если этот угол будет э, ну, такой более вот такое да, более вдоль оси, значит, передача не будет самотормозиться, он как бы, эта штучка, вал тоже начнет вращаться, когда мы будем давить на гайку. Вот, а если мы с вами, но ну, стандартно их делают такого угла, что они являются самотормозящимися. Ну, зависит от применений. Так, ясно, как это, ну, принципиально, как, как оно работает? ребят понятно, там все факты не запомнишь, но просто, чтобы вы как бы примерную идею понимали. Следующая передача, которая применяется, это ременные передачи. Значит, ну вот еще когда я учил, учился, нас учили, что они, ну, такие не очень точные, но а, все-таки техника идет вперед. Вот, и сейчас а, применяются а, зубчатые ременные передачи, вот на нижней картинке вы видите, ну, в принципе, я пишу, возможно преобразование движения из извращательного в поступательное, ну, как бы оно ну, не является типичным. Вот, то есть обычно их просто это, мы осуществляем основную область применения этих передач это когда нам надо передать на расстояние движения, да? И, и да, вот, наверное, вот это. Значит, нагрузочная способность у них, в принципе, ну, скажем так, не очень высокая, да? Хотя понятно, что там вот этот ремень внутри он армирован там тросиками, но все равно она так, ну, не такая высокая. Значит, они обладают, вот у них недостаток такой податливость, но когда мы применяем зубчатые менее, ну как бы этот эффект становится меньше. А, обладают реверсивностью, большими габаритами сравнительно, да. Вот, ну как понимаете, это такая простота и дешевизна, в общем, это имеет место быть. Схожие с ними тросовые передачи. Значит, идея вся та же самая, но а, это а, трос металлический. А, в принципе, вот я видел с, в свое время, а, применяли роботы, ну опять-таки, скажем так, на заре роботостроения, применяли тросовые передачи, для, а, ну, чтобы от двигателя передать на большое расстояние то есть в какой-то момент была такая концепция, вот чтобы разгрузить нам верх манипулятора, значит, были такие модели манипуляторов, в которых все двигатели располагались на основании манипулятора и с помощью передач уже вот как бы движение вот туда-туда-туда-туда вот передавалось. Вот, б, б, ну, тут есть определенные плюсы, но система себя не оправдала в итоге. Вот, и вот там оно реализовалось либо тросом, либо там ну, цепные передачи. Значит, что мы здесь поступаем? А, а, то есть основные недостатки все те же самые, и здесь еще дополнительно появляется недостаток серьезной. А, тросы надо очень сильно натягивать. Тременную передачу тоже надо натягивать, но тросы, чтобы он а, без проскальзывания а, передавал движение, его надо очень сильно натягивать. В общем, оно, ну, вот как бы в итоге от, отошли от, от, от этой идеи. Так, теперь давайте мы вот так, наверное, сейчас цепные передачи, потому что они близкие. Тоже я а, видел а, робот а, с цепными передачами. Ну, в принципе, все то же самое, да, только вместо ремня у вас появляется цепь металлическая. А, ну, основной недостаток дополнительный, который появляется, значит, они низкой точности. Но зато они, конечно, имеют хоро очень хорошую нагрузочную способность. Их не так натягивать надо вот сильно, как тросовые, ну или даже ременные. Вот, но точность, конечно, ниже. Ну и они, кстати, применяются и вот э, тоже для преобразования вращательного движения в поступательное. Вопросы есть? Тогда чуть-чуть возвращаемся. Значит, вот далее мы подходим к передачам, которые, э, ну как бы чуть сложнее восприятие, но э, они имеют очень широкие области применения. Значит, э, в робототехнике это первая планетарная передача. Значит, давайте принцип ее работы. Вот смотрите, зеленый вал, видите, идет слева, да? Это, ну, предположим, это входное движение. На нем укреплена зеленая, зеленая видно, шестеренка. Планетарная, да, планета. Значит, это называется солнечное колесо. Когда оно начинает вращаться, вы видите сбоку от него три колесика, с ним зацепление зацеплении находятся. Так? Совершенно правильно, сателлиты они называются. Ну, сателлиты, как, в принципе, ну, спутники, да, сателлиты. Вот. И одновременно они находятся в зацеплении с а, внешним а, зацеплением, с внутренним зацеплением, с красным колесом, которое неподвижным. Видно? Да. Что дальше происходит? Как только зеленое колесо начинает проворачивать вот эти сателлиты, они вступают в зацепление вот с наружным красным колесом, но оно-то неподвижно. Что им делать? И они тогда начинают, видите, серая такая же вилочка, на которой оно не насажено. Это водила называется. Вот. Тогда вот это водила начинает двигаться. понятно идея? Вот. И справа уходит, уже мы снимаем мощность через ну, вал, который с этим водилом соединен. Идею все поняли или рассказать еще раз? Хорошо. Значит, вот это очень распространенный вид передачи и в промышленных роботах, и в мобильных роботах. Значит, что мы здесь имеем? Первое. Это очень высокое передачное число. Ну, в принципе, мне кажется, так стандартно 50-75, но, по-моему, до 100, в принципе, делают. Далее. Высокая нагрузочная способность. Ну вот в качестве примера танковые редукторы они вот, э, используют у себя вот эти э, передачи планетарные. Далее. Э, Довольно-таки высокая точность. Реверсивностью, да, есть реверсивность. Сравнительно малые габариты. Ну, я говорю сравнительно, вот как бы если решать ту же самую задачу с обычными зубчатыми колесами, ну, передачами, да, там, ну, даже косозубными, вот, то, а, ну, поверьте, будет гораздо более компактным. Ну, вот танковый редуктор, он, ну, вот где-то вот такого диаметра, и там 7 передач, плюс еще, по-моему, не помню сейчас, 2 или 1 заднего хода. то есть вы понимаете, ну, насколько это компактное изделие при, при тех моментах, которые через него передаются. Но, конечно, мы за это платим, и инженер всегда должен понимать, за все мы всегда платим. Да? Мы за это платим дороговизной и определенной сложности изготовления. Так, поэтому есть вопросы, ребят. потому что вот это важно понимать, ну, принцип этой передачи. И далее тоже аналогично ей. В принципе, вот... В мобильных роботах они применяются гораздо реже, в промышленных применяются очень часто. Это так называемый волновой редуктор. Значит, давайте я попробую вначале на доске нарисовать, как он работает. Значит, смотрите, у нас есть колесо, вот в котором внутреннее зацепление. И этих зубьев у нас какое-то количество. Ну, например, у нас, ну, предположим, их 100, да? Вот сюда внутрь, ну, вот, в принципе, вот видно, это позиция 1 на рисунке. Внутрь мы вставляем в, от, с ответным зацеплением колесо. Оно обладает двумя свойствами. Первое. Оно гибкое, оно может вот как бы немножко по, по сторонам вот так вот растягиваться. Ну, вот это тоже видно, да, оно немного так вы, вытянуто по вертикали. И второе свойство, ну, я немножко утрирую, но и, чтобы идею понять, да, вот у него зубчики, соответственно, снаружи будут. И второе свойство, у него число зубьев будет немного меньше. Ну, там на 1 или на 2. Ну, например, там n равняется, ну, условно говоря, там, 98. Далее, внутри. Позиция H, вот, которая обозначена, значит, есть, по-моему, тоже это водила называется, вал, который вот это колесо в распор вставляет, заставляет быть зацепление вот с внешним. Понятно? Да, сюда. Так? Дальше, если мы начинаем его проворачивать, что будет происходить? Значит, вот сейчас вот эти зубья в зацеплении, когда мы на, начнем его проворачивать, то вот это э, будут пытаться в зацепление вот эти зубья попасть. Но поскольку вот этих зубьев чуть меньше, так, то для того, чтобы этому зубу попасть в, в прочное зацепление с этим, он немножко, вот это вот внутреннее колесико, немножко сдвинется. И вот по мере движения сюда, вот так вот, вот так вот, вот так вот, оно будет потихоньку сдвигаться, и в итоге оно сдвинется на разницу, э, ну, шаг зубьев и э, разницу в числе зубьев. Понятно? Непонятно, да? Непонятно? Ну давайте сейчас тогда по по поговорим по преимуществам, и я еще раз расскажу. Значит, итак, вот что мы здесь имеем? Очень высокое передачное число. Очень высокое. А, По-моему, до 300 бывает. Так. Высокая нагрузочная способность. Ну, например, вот башенный кран, это вот, вот это там работает. Высокая точность. Самоторможение. Малые габариты, ну, дорогие и сложные в изготовлении. Вот сейчас я даже не знаю, раньше у нас точно их изготавливали, вот сейчас я не знаю, у на стране вот изготавливают такие редукторы или нет. Изготавливают? Хорошо, хорошо, очень приятно, потому что вот какое-то время назад не было, ну, как мне там один товарищ же андроидная техника, жаловалась, что никто не изготавливает. Хорошо. Вот, потому что, ну, действительно, это, вот, это, это высокотехнологичное устройство. Значит, еще раз, принцип работы. Сейчас я попробую, как можно на, на пальцах. Значит, у нас есть а, зубья наружные, да, есть зубья внутренние. А, у меня есть вот это водило, которое заставляет вот сейчас вот этот зуб быть а, в зацеплении. Да? Оно начинает двигаться, и следующий зуб должен попасть в зацепление. Так? Ну, давайте скажем так. Размеры под, подобраны таким образом, что для того, чтобы вот этому зубу попасть в зацепление, у меня вот эта часть должна переместиться немножко. Следующий тоже чуть-чуть переместится. Это перемещение очень маленькое, но пока я сделаю полный оборот, то у меня, ну, сдвинется на разницу шага э, зубьев между наружным и внутренним колесом. Ну, чуть-чуть понятно? Значит, ребят, если что, Яндекс, какой-нибудь GIF-файл, который иллюстрирует, как это работает. Давайте так, наверное, зрительно, ну, мне надо было вот какую-то да, анимацию принести, ну, извините. Так, значит, еще раз обращаю внимание, вот это лучше, в принципе, понять, потому что это, ну, достаточно часто применяется. Так, а, и еще одно хотел, ну, как бы для вашего развлечения. А, ну, в роботах они не используются, по-моему, сейчас уже, но... А, сейчас. Вот, возвращаясь вот сюда, значит, здесь возникает проблема... А, нет, давайте так. В автомобилях, ну, все марки, ну, более-менее знаем, да? Вот эта марка знакома. Почему она такая, картинка? Шуронное зацепление. Да вы-то знаете, я не сомневаюсь. Значит, был... Цитроен, uh, это был такой инженер французский, Андрей Ситроен. И вот он понял, что вот такие передачи, у них недостаток, вот за счет вот этой формы зуба, они друг от друга все время пытаются разбегать. Там силы возникают, которые их сдвигают. И он тогда придумал, это называется шибронное колесо. То есть все то же самое, но зубья, они вот так вот. И, соответственно, в ответном колесе будет вот так вот. Да? И вот, как бы, ну, вот так вот они друг с другом. И тогда, поскольку в два направления вот эти углы зубьев, то они компенсируют, нет вот этого бокового выталкивающего усилия. Это вот. Ну просто для вашего развлечения, в следующий раз сетра... Но ну, они поменяли сейчас эмблему. Видимо, как-то в рамках там, гуманизации или чего-то. Вот. Но в принципе, когда Ситроен... Citroen... Не-не, сейчас там какие-то флажки, там кружочки, по-моему, вот, новые. Но в принципе, вот когда в следующий раз увидите, ну вот вспомните про шевронное колесо. Так, и... Значит, речные передачи. В принципе, идея — это как обычная зубчатые передачи Ну, скажем, одно колесо мы взяли и раскатали как колобок, раскатали вот в такой вот, это называется рейка. Преимущества и недостатки, они ну, более-менее те же, то есть средняя способность, но а, здесь мы получаем опять-таки возможность преобразования а, вращательного движения в поступательное, ну и, и в принципе наоборот, когда-то, если требуется. Да? Ну вот как вариант, например, а, Пневматические привода редко э, вращения бывают, да, это как бы такая экзотика, они обычно поступательные, но вот если вам надо из пневматики получить вращение, ну как вариант, вот, можно использовать. Вот, ну а так реверсивность, сравнительно малые габариты, ну, простота, дешевизна. Так, это мы говорили. И теперь э, карданные передачи. Кстати, тоже кардан — это французский инженер был, не помню сейчас имя. Вот, значит, карданная передача, у нее два важных преимущества. Да, вот именно карданные передачи обычно стоят вот здесь внутри. Вот передают вот, вот отсюда, вот сюда, там стоят карданные передачи. Ну, конечно, не такие, какие в грузовиках, но, но идея именно эта. Значит, они обладают двумя основными преимуществами. Это передача движения на большие расстояния, И это возможность углового преобразования движения. То есть у вас может быть, например, привод оси вращения быть направленный так, потребитель быть направленным так, да? Более того, ну, уже не, не, не в промышленных роботах, а в мобильных роботах этот угол у вас может меняться. Там, по кочкам вы ездите и так далее. Да? И вот тогда карданная передача она эту проблему решает, что может быть переменным а, вот этот угол. А... Мы имеем реверсивность. Ну да, и вот здесь я да, отметил возможность варьирования расстояния и углов между источником и целью движения. Это место вот э, чисто карданной передачи, и никто с ней, в общем-то, как бы, ну, не конкурентно способен. <свы> <свы> <свы> <свы> Дальше можно? А, еще пишет, да? Так. Это мы, по-моему, не говорили вчера, да, про тормозное устройство. Значит, следующее, да, про передачи поняли, да, и вы, я надеюсь, я сумел вот как бы донести основную идею. Каждая из них имеет свою нишу, в том числе и в робототехнике, то есть свой случай, когда она наиболее эффективна, лучше, чем другая, да, вот как... Ну, знаете, там, придешь в магазин, какую машину лучше купить? Вот квалифицированный продавец скажет, а, а, а, какие задачи вам надо решать, да? Ездить там, скажем, ну, с барышнями на прогулку или там возить цемент. Вот в зависимости от этого и машина будет разная. Так и здесь. А, в зависимости от той задачи, которую вам надо решать, какие преобразования движения, да, в, завис в зависимости от этого, и будет требование, и передачи, которую вы выберете. Значит, теперь по тормозным устройствам. Значит, они обеспечивают, решают следующие задачи. Первое — это самоторможение механических передач. То есть робот в выключенном состоянии, ну, вы сами видели, он не падает. Второе — снижение нагрузки на двигателе. Ну, а, робот, вот мы его включили, но он еще не начал двигаться, да? и вот а, он продолжает не двигаться. В принципе, можно уже как бы, он включен, можно было бы, чтобы а, двигатели поддерживали его вот в стоящем положении. Вот, но это износ двигателя все равно происходит, вот, электронные части, поэтому обычно а, он еще находится в заторможенном состоянии. Далее, очень важная функция, это экстренный остановка робота. Если у вас происходит аварийная ситуация, в зависимости от режима, в котором работает робот, но если вот как бы это режим опасный, то есть режим ручного управления, при котором подразумевается, что вы, возможно, находитесь вблизи робота да, и ВКонтакте, его надо остановить как можно быстрее. Да? Не просто отключить ну, условно электричество, да? потому что он еще по инерции будет двигаться. Вот. вот тут вступает роль тормозные устройства. Их задача остановить робот как можно быстрее, чтобы предотвратить ну, какую-то там ну, травму. Еще одна из функций, которую они несут, это амортизация ударных нагрузок. Ну и в каких-то ситуациях снижение скорости движения звена. Значит, амортизация ударных нагрузок, вы понимаете, у вас возможно, что произойдет какое-то столкновение, и по идее через механику оно все может уйти вплоть до двигателя. И, конечно, это... Ну, жалко, да, поэтому вот а, зачастую в тормозных устройствах одна из функций, которая решается, они являются, ну, таким, ну, как бы предохранителем, который не позволяет вот этой опасной разрушающей ударной нагрузки дойти до двигателя и вывести двигатель из строя, потому что, ну, двигатель обычно такой более чувствительный. И лучше все-таки, ну, как предохранитель, да, мы, мы лучше заменим только тормозное устройство, чем весь привод в целом. Так, про уравновешивающие мы вчера говорили. Да, ну принцип действия построения тормозных устройств — это муфты, да, то есть обычно, ну так если очень упрощенно, это у вас а, имеется такой вот набор там дисков, вот ответный набор, который с ними, и вот как бы когда она включена, то эти диски а, а это уже на выход у нас пошло туда. Да? Вот. И когда муфта э, включена, то, соответственно, вот это все друг с другом в зацеплении находится. Да? А когда выключено, то наоборот, э, они сп спокойно друг относительно друга вращаются. Ну так это в упрощенном смысле, ну, базовая идея. Значит, отметьте себе, ну, основная их задача — это взаимодействие со средой. То есть на самом деле, вот возвращаясь там к самому первому занятию, это то, ради чего манипулятор существует, да? Он должен вот этот рабочий орган перенести в ту зону, где будет выполняться технологическая операция. В ту зону, где будет выполняться технологическая операция. И поэтому он является очень важной системой промышленного робота. Но ну, при этом, вот как опять-ки мы с вами упоминали, производители промышленных роботов не занимаются, как правило, производством рабочих органов. Это отдельные, отдельные компании, кто этим занимается. Ну вот там германская Шунг, ну, и другие. Ну ранее наиболее а, распространенными были это вот различные захватные устройства, Uh, и uh, далее, как бы, ну, захват на их задача только захватить что-то, да, то есть они такой сложный, uh, более сложный, как правило, не uh, осуществляют, хотя и, uh, иногда не идентифицируют деталь, ну, бывают такие достаточно продвинутые захвасты. И второй вариант — это оснастка. Значит, по оснастке, помните, uh, по-моему, ну, давайте сейчас я эту картинку покажу. Вот, вот здесь вы можете увидеть как раз пример. Сейчас сделаем покрупнее. Значит, вот здесь вот, ну, назовем продвинутый вариант захватного устройства. Это вот, э, и, и имитация человеческой руки. Ну, конечно, в каждодневной промышленности обычно их не применяют. Вот Сверху вы можете увидеть сварочные клещи, но крупные сварочные клещи могут весить до 100 кг, до 150 кг. А вот слева вы видите... Uh, это устройство к подаче и закручиванию uh, ну, винтиков или гаечек, то есть вот для операции такой сборки. <свят> <свят> так, э, захватный устройство сказали. Оснастка. Так, э, значит, пометьте себе, Тип захватных устройств, как правило, тип захватных устройств, как правило, будет определяться типом переносимого объекта. То есть вы железку переносите или стеклянный фужер. И требованием к выполняемой транспортной операции. И требованием к выполняемой транспортной операции. То есть его надо просто удерживать или там. Ну, какие-то силы реактивные могут быть и так далее. В принципе, это а, было раньше традиционно отдельное поднаправление, вот, кто люди занимались захватами, то есть регулирование силы захвата в зависимости. Ну, понимаете, там если гладкий материал, это ну, ну, отдельная история. Вот стеклянный стакан взять, вы понимаете, он а, с одной стороны гладкий, другой хрупкий. То есть вот там момент регулирования усилий схвата, оно, ну, это вот целая такая наука. Так, значит, еще что я... Да, помните себе, что, как правило, захватные устройства реализуются, как правило, не всегда, но, как правило, на базе пневматики. Ну и напишем, а также электрики. А также электрики, а также электрики. Гидравлика. Через запятую реже гидравлика. Сейчас скажем. Через запятую реже гидравлика. Гидравлика значит действительно применяется, но когда вам надо очень компактным устройством, да, очень высокое усилие развить, То есть это и ну, давайте пометим, значит, пневматика, основные преимущества ⁇ это дешевизна, это безопасность, ну, сравнительная безопасность. Вот, ну, я еще не успел спуститься в Казанском метро, но я думаю, поезда у нас везде одинаковые, вот двери, там вы замечали, наверное, пневматические, да, и вызваны это чем, то есть в принципе, вот почему пневматические? М? Да, это вызвано чисто вопросом безопасности, потому что если поставить, как нам сказали, гидравлические двери, да, то каждый день будет там какое-то количество пассажиров там надвое <laughs> разрезаться. Вот, а пневматика, поскольку она сжимаемая, то а, это безопасная. Вот, и с этой точки, с точки зрения производственной безопасности, пневматика, она является более предпочтительной. Вот мне даже рассказывала моя бабушка, когда в метро, вот в Москве открывали первое метро, то тогда был министр путей сообщения, такой Каганович Лазарев, и он прям лично подставлял ногу и проверял, вот, насколько больно, что вот сожмут, не сожмут. Да? И вот поэтому и в автобусах, и в троллейбусах, вот сейчас двери пневматические. Вот, но у пневматики есть важный такой недостаток. Первое, это у вас должна быть пневматическая сеть. Да, то есть либо отдельный компрессор, либо на крупных предприятиях это везде есть, это не проблема. Да? То есть весь завод он обеспечивается обычно централизованно сжатым воздухом. Но, скажем, вот, например, если у вас робот только один, да, то это становится уже ну, не так эффективно. Вот. И тогда другие решения исчатся. И второй недостаток — это... Ну, назовем так, сложность управления пневматическими устройствами. То есть ими сейчас научились управлять, и достаточно точно, но, конечно, электрическим устройством управлять гораздо проще. Вот, по электрическому устройству преимущества основные — это а, доступность источника энергии, потому что, ну, раз у вас робот есть промышленность, значит, электричество у вас есть, и а, управляемость — это вот главные два таких преимущества. Ну, а по гидравлике это, главное, это очень высокие развиваемые моменты при компактности. Вот а, привод, который повораш, поворачивает башню танка, значит, башня танка — это, по-моему, 10 или 12 тонн. Вот он в буквальном смысле вот такая кастрюлька, вот, вот, и он 10 тонн, и с высокой точностью и с высокой скоростью может повернуть. Но недостатком является, да, по сравнению с пневматикой гидравлические привода, они более точные, потому что ну, гидравлическая жидкость почти не сжимается, в отличие от воздуха. Вот. Но зато у них недостаток, вот то, что я сказал, травмоопасность. И второй недостаток, они являются менее экологичными, потому что гидравлика все равно, как вы не стараетесь, капельку-капельку ну, она все равно там просачивается, подтекает. Вот. И сама гидравлическая система ну, она гораздо более сложная. Да? То есть, если тут только компрессор, там, фильтр воздуха, в пневматике, то в гидравлике там, ну, целый расширительный бак там, ну, в общем, это целая история, поэтому они а, свое место имеют так, ну, достаточно редко.